Здравствуйте! С вами Руслан Нагарнюк из Школа Войя Уэй. Эта тренировка у нас называется Азбука борьбы. Почему? Потому что мы покажем то, с чего начинаем обучать своих учеников. Это самая основа, начало. Итак, первое, что должны уметь наши ученики, это заставить своего противника делать шаги. Что это потом дает? Это потом дает возможность делать броски и контроля своего противника. Чтобы заставить делать шаги противника, надо учитывать один э, немаловажный факт. Первое. Мы держим руку на одной стороне и на другой. Вот здесь, например. Или вот так. Одну ногу, если я буду просто толкать, он может шагнуть любой ногой. Как ему удобно. Но если я буду одну сторону пригружать, а другую толкать, он сделает... Шаг той ногой, которая, которой нужно, и туда, куда не нужно. Я, например, пригрузил толкнул назад, он шаг делал назад. Толкну его вперед, он делает шаг вперед. Отсюда я перехожу потом в стоечку и буду делать шаги. Какие есть шаги у нас? Передняя нога сейчас. Шагает назад. Раз. видите, я пригрузил плечо и толкнул. Передняя нога. Шаг вперед. Я делаю немножечко такой по кругу. По кругу. Есть. Есть. Также передняя нога, шаг в сторону. Я тоже пригрузил и потянул. Есть. Передняя нога, шаг с скрестно вперед, Раз. Сюда. И передняя нога скрестно назад. Два. Вот. Также задняя нога, например, держу, тяну за таз. В данном случае сейчас эту пригружаю рукой, а вот эту натягиваю. Раз. Также шаг назад. Есть. Шаг в сторону. Шаг с кресла назад. И шаг скрестно вперед. Вот такие у нас варианты шагов. Поменяли стоечки. Первая ошибка, это нету загруза одной ноги, а просто как бы старается толкать. Если я просто толкаю, он может сделать другой ногой. Обязательно надо сделать загруз одной ноги. Загрузили, чтобы другая освободилась и толчок. Следующая ошибка, это, например, я хочу, чтобы он делал шаг вперед, и я его просто тяну на себя. Но он сделает ту ногу, которая ему удобно. Если я хочу, чтобы он шаг сделал вперед, мне надо немножечко смещаться, вот как бы изучить, куда мне это сместиться, чтобы он сделал именно шаг вперед. Потому что ему сейчас будет неудобно растягиваться, делать шаг вперед. Ведь ему проще будет, даже если я его буду, во-первых, я его грузить на заднюю ногу буду сейчас, и потянуть вперед, ну, это неестественно. Поэтому надо... Правильные ракурсы для шагов, То есть я смещаюсь и отсюда уже, да, во-первых, хорошо удобно грузить мне и здесь уже потянуть нас на свободное место. Вот это тоже важно учитывать, под каким углом надо да, толкать. Ну и там варианты прихвата. Какие есть варианты прихвата, и отсюда уже пробуйте делать свои шаги. Если дети научатся, там, или ученики ваши, научатся контролировать их, управлять шагами. Вашего противника, тогда будет очень легко им научиться уже как бы, выводить противника на бросок. То есть элементарно я, я себе его там потянул, здесь там я могу -то вытянуть его там на, на бедро, я могу его вытянуть на тварь. То есть очень удобно, когда ты контролируешь шаги противника. Это потом броски будут сами происходить, очень легко. Следующая ступенька в отработке азбуки борьбы. Это научиться делать правильно прихват именно тела противника. Не просто руки, там, шеи, там, ноги, а именно полностью э, всего тела. Э, от, отступлю немножечко. Говорят, что боксеры бьют ногами. Мне это очень нравится. И это правильно. То есть, чтобы ударить другой, надо, как бы вот идет удар ногой. Борцы тоже бросают ногами. Итак, руки, что делают руки? Руки должны плотно прижать партнера к себе. Максимально плотно прижать. Руки прижимают. Ноги должны зарядиться, подсесть. То есть, вы свой центр тяжести подсаживаете под центр тяжести противника. Итак, подсели, прижали и потом просто подняли. бросок это вот как бы сейчас мы будем делать. Подсели, прижали, подняли, понесли. Но чтобы было легче нести, надо, чтобы вес противника лег вам на таз. То есть максимально ближе на таз, потому что ну, как бы на таз, если ложиться, то вы просто ногами будете нести. А на ногах нести очень легко. Или делать броски. Если вы вот так будете поднимать, то нагрузка на спину и очень тяжело. Это уже не та техника и намного больше усилена. Живот-живот. Вот вертикальное положение. Я видите, немножко подсел, плотно прижал. Если просто вот так подниму, видите? У меня несет центр тяжести плетенька. Я должен его центр тяжести посадить себе немножечко на танк. Подсел. И вот легко, практически, вот, держу и могу переносить. Мы к этим переносам подходим творчески и детям даем задание ну, максимально придумайте разные варианты переносов. Это пусть развивает и фантазию и ту же технику. Есть еще много других интересных э, вариантов переноса партнеров. Но мы показали в основном такие самые распространенные, которые очень легко уже потом рождаются бросок. Первая ошибка это неплотный захват. То есть я вот беру сейчас, я плотно взял плечо и потом приподнял а дети бывают такое берут они неплотно захватные видите как бы сползают. есть э, здесь между нами дырка вот эта здесь и он получается тяжело нести э, без плотного захвата потом какие-то там, там те же те же боковые они вот режут их не, не, не полностью поднимают плотно, не плотно берут и тяжело нести сползают не могут э, не могут посадить себе на центр как нужно нужно естественно очень плотненько сжиматься, Партнеры берешь очень хорошо плотно прижимаешь. Второй момент это нет вот этого подседа, то есть он подошел, пробует взять, при этом не приседает. Очень важно подсели, немножечко наклонение на себя и потом только ногами подняли. Следующая ошибка это э, не ровная спина, а вот под 20 собнутые какие-то вот такие я даже боюсь это показывать потому что ну, нагрузка на спину будет большая то есть собнутая спина а там что-то вот такое пробуют делать при такой спине это очень такие грубые и травмоопасные для того кто исполняет ошибку если вы или ваши ученики научатся хорошо правильно в игровой форме делать вот эти переносы прихваты партнера, то потом броски делать это будет очень очень легко то есть такая методика, она разрешает вам в игровой форме постепенно, понятно, научиться делать сложные броски. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу. Также можете скачивать наше приложение, которое поэтапно, от простого к сложному, поможет вам выстроить тренировочный процесс. И до встречи на новых уроках.